Делаете ли вы прорицание по следующему году, когда это делать лучше, и если у вас уже какой-то прогноз? Я обычно прорицаниями не занимаюсь, я уже неоднократно говорила, что и гадательным практикам я не учу, диагностическим практикам учу, а гадательным нет. Особенно сейчас, в период, когда хаоса в окружающем пространстве, доля хаоса превышает то, ту величину, при которой можно делать хотя бы хоть какие-нибудь прогнозы, хоть какие-нибудь вектора. Все вектора расплываются в метре от тебя, и это не выстроить. И это правильно, потому что простроенное будущее, единое для всех, в будущей алгоритмике – Категорически неправильное явление. Не, нет, не может быть единого будущего для всех. У каждого оно свое, у каждого своя судьба, имеющая право изменяться под личное целеполагание. Кто-то владеет этим искусством в полной мере, кому-то придется учиться, кто-то немножечко попозже. Что касается сегодняшней ситуации, я... Предполагая, о чем вы спрашиваете, и что день грядущий нам готовит, и что год грядущий нам готовит. Мой ответ будет приблизительно такой же, а для всех по-разному. То общество, в котором вы находитесь, и с которым вы связаны едиными энергоинформационными нитями до определенного уровня, связаны с собственной судьбой, совместной судьбой то общество, с которым вы не связаны, вы не связаны общей судьбой. Если связываетесь, ваши судьбы становятся также сопряженными. Развязываетесь, перестают быть сопряженными. Раньше это было невозможно, теперь возможно. В течение всего этого года мы с вами говорили о вещах, имеющих к этому вопросу непосредственное отношение. И на всех мистериях, и на всех встречах. Так или иначе, я просила вас подумать. Над простым вопросом – кто вам свой? Потому что это именно те люди, с которыми вы будете как-то сплетать свои судьбы, а с другими не будете. Вот как вы определите своих, так и будет. И если ваши понятия свой сойдутся с другим человеком, которого вы считаете своим, он тоже назовет вас своим, не по принадлежности, а по связи судеб, тогда у вас будет образовываться единое событийное поле. Ситуация, которую мы имеем сейчас, она предназначена для того, чтобы вы многое поняли и со многим определились. Люди, уверяющие друг друга, что они друзья и родственники, и вообще братья на век, сегодня начали, начинают и заканчивают день с обоюдной ненавистью, потому что имеют разные точки зрения на происходящее. Это вирус-провокатор и ситуации-провокаторы. Может ли у них быть общее будущее? Нет, не может. Для кого эта ситуация нужна, она будет тянуться до тех пор, пока она ему нужна. Для кого уже никаких изменений не требуются для того она закончится. Я понимаю, что это звучит несколько странно, мы вроде бы все живем под государством, под державой, но так я именно об этом и хочу вам сказать. Если вы связаны с государством и называете его своим, значит, все, что происходит в государстве, связано с вами. А если вы не связаны с ним, не зависите от него, то все, что происходит в нем, какая вам разница? Но если вас это касается, значит, вы от него зависите. А значит, ваши судьбы будут связаны. И об этом я говорила в течение всего этого года. Вот уже ровно год, как рассказываю. Посмотрите, эта история ковидная очень ярко вам показывает ваши зависимости. Для кого-то зависимости благо, а для кого-то катастрофа. Но даже зависимость не только от своих близких, но и от элементарных людей, с которыми вы взаимодействуете в этом мире, от продавцов, от курьеров, там, не знаю, от чиновников. Оказывается, ваша зависимость, ваше взаимопроникновение гораздо глубже, чем вы могли бы себе представить. Эти люди – части системы. Занимают какую-то активную, пассивную в этой системе часть. Если вы не часть системы, вы не зависите от них. Но если вы зависите от них, значит, вы тоже часть системы. И весь этот год я вам говорила о том, что у вас сейчас только одна задача – сделать себя от системы независимым максимально, насколько возможно. Вы получаете от системы какие-то деньги, вы на нее работаете, вы пользуетесь инфраструктурой, которую она создала. Вы зависите от учебы ребенка, от школы, от образования, от медицины. Зависимость – это зависимость. Если бы вы не зависели от всех этих пунктов, вас бы не колыхал сейчас вопрос этого ковида и ограничения от слова «совсем». Но поскольку вы зависите, вы вынуждены считаться с правилами, которые устанавливает тот, кто властен над вами. И вот это, наверное, самый главный вопрос, на который вы себе можете ответить. А отвечая на ваш вопрос, Светлана, я продолжу. Чем больше у вас зависимостей, тем дольше для вас продлится вся эта история. На следующий год, на потом через год, на потом через год. Если вы начнете уже сейчас освобождаться от каждой из них, то есть срок присутствия в этой истории будет для вас пропорционально сокращаться как освободиться от зависимости прежде всего сделать инвентаризацию каждый день оценивайте его с точки зрения контактов с системой где система могла продиктовать вам условия вы пришли в магазин с вас потребовали надеть нечто закрывающее лицо. Вы не хотите, предположим. И перед вами стоит выбор. Отправиться в другой магазин за 20 километров от вашего дома или согласиться на эти правила. Это ведь просто тест. Если что для вас важнее удобство и магазин в шаговой доступности, или свобода ходить с открытым лицом. Для того, чтобы реализовать второе, вам нужно проделать 20 километров. Потому что там есть магазин, где хозяином человек, который думает точно так же, как и вы. Вы привели ребенка в школу, а ему говорят, что сегодня будем делать прививки. Всем, без, без исключения. Потому что вот, цедулю прислали сверху а иначе в школу не пустим. Опять дилемма. Что делать? Вступать в войну с системой. Один из вариантов, которым сейчас пользуются все. Но вы не все. Вам надо подумать и подойти к вопросу с магической точки зрения. Сейчас система вам показывает, ты от меня зависишь, у тебя есть ребенок, и через ребенка я сделаю с тобой все что угодно. Либо ты, если хочешь, чтобы мы его образовывали бесплатно, а ты шла там по своим рабочим делам, ты согласишься на наши условия. Есть второй вариант, забрать ребенка из школы, перевести на домашнее обучение, нанять ему учителей нянек самой стряхнуть путь с учебника за шестой класс, иначе чему-то образовывать своего ребенка подспудные себя немножко, возбуждая на старую память. Это второй вариант. Первый – пойти на угоду в системе. Второй – оставаться свободным человеком. И вот каждый такой шаг. Пришел в поликлинику, на работу, в школу, в институт. Каждый такой шаг система системе тебе говорит, у меня такие правила. У вас не может быть системой договора по этим правилам, как вы себе это решили. Поставьте это себе в список задач и подумайте, что вы можете сделать, чтобы от этих правил не зависеть. Но пока вы от них зависите. Вы зависите от системы. Как выйти из системы? Перестать от нее зависеть. Она платит вам деньги? Подумайте, где взять свои деньги в другом месте, не от системы. Она не хочет вас лечить? Найдите себе докторов, которые захотят вас лечить. Это индивидуально решает только каждый Люди, которые хотят сгруппироваться в какие-то объединенные объединения и все вместе сбороться с системой, не понимают, что в этот момент они сами становятся системой, просто с диаметрально противоположным знаком. А это значит, что рано или поздно они сами станут такими же. Убивший дракона сам становится драконом, это закон. Этот вопрос должен решить каждый сам для себя, насколько он свободен. Потому что не бывает свободного народа, бывает свободный человек. Народ, которому подарили свободу, через пять лет быстренько реорганизуется на господ и рабов. Это в природе человека, ничего не сделаешь. Человек, который завоевал свободу, будет биться за нее до конца жизни потому что она не даренная. Хотите прогноз на следующий год? Это будет год битвы. Человека за свою свободу. А кто выиграет, тот выиграет. А кто проиграет, тот проиграет. Не народ будет биться, а каждый человек сам за свою свободу. Вот такое будет вам пророчество.